Порой вам кажется, что в бизнес надо привлекать таких, как вы. А какие вы? Вот Кто такой вы? То есть, что вы такого в бизнесе сделали, чтобы привлекать таких, как вы сами? То есть, по большому счету, в этот бизнес нужно привлекать людей, способных его развивать, а не обязательно таких, как вы. Потому что в бизнесе его развивают те люди, которым это интересно и которые готовы регулярно выделять на это время. А бывает так, что у вас сегодня есть настроение работать, а завтра нет настроения работать. Сегодня у вас будут встречи, а завтра не будут встречи. Проходит год, и у вас вообще нет встреч по полгода. А откуда у вас появится структура? Из мечтания о сетевом маркетинге? Не надо себя тешить иллюзиями. Этот бизнес так не строится, бизнес строится. На определенном отношении к делу, на регулярных встречах, даже если это скучно, на качественных людях, даже если вам страшно их приглашать. И если вам страшно их приглашать, нужно научиться это делать. Потому что многие люди стараются пригласить как можно более слабых людей в свою организацию. То есть тех, кого можно в этот бизнес ушатать. Мы возьмем человека, надавим на него, и он подпишется. А кого он сможет тогда подписать? Того, на кого он надавит? И у него там кто-то подпишется. В четвертом поколении кто у нас будут? Люди, которые не способны отказывать. Вы понимаете, что бизнес строится на лидерах, на тех, кто строит сети, на тех, кто способен. Поэтому в этот бизнес нужно приглашать сильных людей. И если вы хотите приглашать сильных людей, вам нужно преодолевать некоторые страхи. Если вы стесняетесь кому-то провести презентацию, вот это личностный рост. Не выход на улицу и знакомство, не поездка на тренинг, а звонок человеку, которого вы стесняетесь пригласить в этот бизнес, когда вы полагаете, что он откажется. Вот это личностное развитие. Поэтому давайте приглашать людей, не обязательно таких, как мы, а приглашайте лидеров в этот бизнес, потому что мы и вы, возможно, этот бизнес не сможем так хорошо строить, как это делают лидеры. Поэтому для того, чтобы научиться этому бизнесу, чтобы его правильно построить, вам нужно преодолевать, прежде всего, смелость делать предложения интересным и сильным людям. И когда вы начнете это делать, у вас появится вдохновение на то, чтобы общаться с кем угодно. То есть, понятно, что этот бизнес подойдет не каждому, потому что как бы, не всем он комфортен. Но и не каждый также подойдет этому бизнесу, потому что не каждый сможет его реально построить. Поэтому для того, чтобы вы его построили, у вас есть возможность, и есть вот такая уникальная возможность сделать то, чего вы боялись. Позвоните тому человеку, которого вы стеснялись позвонить, позвоните тому, кто, как вам кажется, скажет «нет». Когда вы позвоните такому человеку, и он даже вам откажет, возможно, у вас появится дополнительная уверенность в себе которая вас делает немножко успешным. Поэтому приглашайте сильных людей. С вами был Зайцев Алексей.